Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу офигенный скрипт для Арсенала. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать свой личный чит. А, также ссылочка на него будет в описании. И сегодня вышло новое обновление. Добавились быстрые команды. Они находятся вот в этой вкладке. Их всего лишь 5, но со временем их будет больше. Вот. И также получается два скрипта добавилось. Это Jailbreak и Арсенал. Арсенал получается вам сейчас покажу. Итак, для того чтобы мы нам активировать скрипт, нажимаем Inject. Здесь полностью рабочий автоинжект. То есть, несмотря какой у вас Windows, несмотря какой у вас компьютер, автоинжект у вас будет работать. Так, все, мы заинжектились, заходим в скрипт и выбираем арсенал. Так, вот он, наш скрипт, появился. Значит, смотрите, телепорт медхуд. Один Получается, вы телепортируетесь назад к персонажу, то есть к врагу, и убиваете его в голову. Телепорт Method 2. Вы телепортируетесь также, но убиваете его, получается, уже в а, Триггер Триггербот это он за вас автоматически будет стрелять. Так, давайте заходим, допустим, за красную команду. А, нажимаем телепорт Method а, 1. Так, не нажалось. Так, все готово. И, как видите, в принципе, все работает. Я у всех убиваю в голову. Вот, как видите, все работает. Так, и давайте, получается, проверим другой телепорт. Это второй. Вот, как видите, все работает. А, смотрите. Я даже не заметил. Я когда до записи видео проверял... Я думал то, что я тпхаюсь, а оказывается они ко мне тпхаются, как видите. В принципе, все работает, все отлично. Ну, кстати, вот насчет этого я не знал даже. Но, как видите, это работает. То есть я укажу, и за мной, получается, тянется персонаж. Ну-ка, на первом телепорте давайте чекнем. Так, а, получается, смотрите, а на первом телепорте я наоборот тпхусь к врагам. То есть не они ко мне, а я к ним. Так, давайте включим. Он что-то выключается, странно Так, все готово Да, получается первый телепорт Вы тпхаетесь Наоборот к парагу А второй телепорт, он получается тпхает к вам Так, первый выключаем И как видите, все работает Он ко мне тпхает их Так, а с ножа я походу не достаю, да? Да, я с ножа почему-то не достаю Странно очень Так, а триггер бот давайте включим Значит, все-таки ошибся триггербот, это что-то другое. Либо же это тоже все-таки автоатака. Ну ладно, не суть, в принципе. Но с ножа, как видите, я достать не могу вообще. Хоть как буду пытаться, я не смогу. То есть это нужно выключать. И просто получается искать противника. Так вот, вижу кого-то. Так не успел его убить. Так, ищем жертву нашу. Так, кого-то там видел. Так, почти зарубил все отлично первое место как видите все работает все рабочее полностью скрипт будет в описании а кому понравился этот видеоролик можете поставить лайк подписаться на канал с вами был AceBan всем удачи и пока